Всем привет! Очередной выпуск Ленивой керамики. Сейчас я сделаю чашку. Для этого мне понадобится комок. Из комка я делаю шар. Вот примерно так. Шар, колобок. Палец вминаю в колобок до трети, наверное, две, две трети. Беру и начинаю лепить из центра. Сам сначала пролепливаю дно и потом постепенно леплю стенки. Стараюсь, чтобы толщина была одинаковая. Походу будет кофейная чашка. Ну ничего. В следующем видео покажу, как сделать глубокую чайную чашку. У нас теперь царапка. Чашка практически готова. Но чтобы сделать ее ровную, некоторые любят ровные чашки, можно делать вот так вот. Прокатывать об стол и одновременно катить и давить пальцем в стол. Она будет выравниваться по толщине стенки и увеличиваться объем будет немножко. Надо научиться это синхронно делать, тогда это будет очень быстро. Практически как будто бы гончали чашку об стол. И получается, что стенка чашки очень ровная. Ну, уже для капучина чашка. Так, следующим шагом я обрабатываю край чашки, также придавливаю к столу. Таким образом получается, что край совсем острый, а толщина немножко сглаживается. И визуально будет казаться чашка очень тонкой, а на самом деле она будет, в принципе, хорошенькая по толщине. И заодно всякие трещинки по краям сгладятся. Так. Теперь надо сделать ножку для чашки, чтобы чашка хорошо стояла и дно можно было покрыть глазурью. Для этого мне потребуется еще комочек глины. Э -э Сильно меньше, чем плома чашка. Также я скатываю его сначала в шар. Этот шар я превращаю в таблетку. Таблетку глиняную. Можно над кем-нибудь пошутить. Предложите вот здесь глиняную таблетку. Вот, получилось такое колесико. В колесике делаю дырку. То есть, отверстие. Вот, получилось отверстие в, дыр... в шаре. Постепенно лепим-лепим, получается бублик. Дальше этот бублик я придавливаю к столу. Собственно, также я делал ножку для тарелки, если вспомнить, что я там делал. Так. перехлопываем. Можно было воспользоваться лопаточкой, но у нас ленивая керамика, поэтому никаких лопаточек. При, прижимаю к столу и постепенно этот диаметр увеличивается. Теперь переворачиваю чашку и при, примеряю все. Вот, по диаметру все идеально подходит. Следующий важный шаг. Я э, увеличиваю крылья у, этого, у этой ножки, чтобы их э, чтобы увеличить площадь склейки. Пять минут. Да. Так, увеличиваю площадь склейки Также пользуемся столом Стол вообще незаменимый инструмент Незаменимый инструмент Почти удается говорить на русский Делаю снаружи и изнутри Тоже эти крылья увеличиваю Так, и наконец нам пригождается наша царапка, которую я сделал. Как это работает? Я это смачиваю водой и по мокрому царапаю. Царапины получаются глубокие и параллельно получается сразу 5 царапин, что здорово ускоряет процесс царапания. Примерно в 5 раз, если царапать одной штукой. Если вдруг нужно склеивать что-то гигантское, то можно эту царапку сделать шире и больше, и тогда будет еще быстрее. В данном случае, по-моему, идеально, идеально. Когда это все поцарапано, кисточкой я проглаживаю, чтобы вода размешалась с глиной. И прикладываю к стакану, который уже слиплен. Прикладываю, тут же отрываю. Получился мокрый след которые я теперь также царапаю царапкой потом кисточкой и теперь все соединяю вместе когда там и там царапано и раз, разжижено сначала я пальцами что-то происходит Пальцем прижимаю к центру дна. Теперь я смачиваю стек. Вытираю его. И стеком приглаживаю крылья, которые у дна к чашке самой. Чашка сейчас еще очень мокрая и очень пластичная. Это, с одной стороны удобно, что можно что угодно еще из нее лепить, а с другой стороны трудновато ее держать немножко. Но что делать. Так, снаружи готово. Теперь подлепливаем изнутри. Заново под, под матч промываю стек и все приглаживаю. Пошли сложные слова. Приглаживаю. Так, теперь губкой убираю излишнюю влагу и заодно разравниваю какие-то убираю следы. Финальное выравнивание будет, когда чашка высохнет, я ее пошкурю поролоновой губкой. Так, стакан уже готов. Осталось приделать ручку и чашка тоже будет готова. Так, ручку я делаю из глины. Беру комок, делаю из него колбаску. Колбаску, как водится, приминаю к столу. Получается в сечении такая овальная ручка, широкенькая, чтобы было удобно держать. Так, вот, так примеряемся, отрезаю лишнее теперь стеком также увеличиваю площадь склейки просто мокрым стеком, не сильно прижимая, вожу по торцу и торец превращается в форму гриба такого гигантского с одной стороны и с другой стороны дальше нам на помощь приходит цапка-царапка Царапали. Царапали, Кисточки все это разровняли. Теперь я прикладываю к ручке, э, к чашке, где будет приклеено, приложил и э, мокрые следы тоже царапаю царапкой. Старайтесь, чтобы не раскисло все это дело. Как у меня. Так, теперь все мажем кисточкой. И все слепляем в единое целое. Как же это взять? Слепили одну, слепили другую. Посмотрели. И крылья теперь приглаживаю к стенке чашки. Как раз заполняются все трещины, которые там были снутри и снаружи. Так, пока я приглаживал ручку, ручка вдавилась в чашку. Чтобы это восстановить, я стеком изнутри выглажу все наружу. По всей, кстати, чашки я пройду. Так. И чашка. Готово. Теперь я подожду, когда чашка высохнет, и ее пошкурю. Есть у нее некоторые проблемы с ровностью, но что делать. Итак, запко-царапка незаменима в наших следующих работах. Ждем, ждем продолжения. Всем пока!